Здравствуйте. Вот интересная история, которая произошла в Верховном суде недавно. Спор касался сборов нотариусов за оформление, ну, в общем, оказание нотариальных услуг, нотариальных действий. Соответственно, если все обращали внимание на документы, которые выдаются, там указывается тариф и может указываться стоимость прочих правовых как бы, действий, которые оказывают, в том числе техническую работу, которую оказывает нотариус. Соответственно, спор разгорелся именно в той части, что если вот сбор официальный он обязателен, то вот услуги правового характера, а также техническая работа, вроде бы, как бы их и не, нет необходимости платить. Значит, гражданин, оформлявший там наследство, не согласился с тем, что ему выкатили счет на примерно 11 500 рублей, и пошел по судам, и, как ни странно, дошел до Верховного суда. Причем гражданин основывал свою позицию на позиции Конституционного суда, который уже в 2011 году рассматривал подобный вопрос и высказывался по этому вопросу. Вот. Соответственно, все суды до Верховного ему говорили, «Нет, дорогой друг, ты не прав, ты должен платить, поскольку без этого документы не оформить». Соответственно, а Верховный суд встал на позицию совершенно обратную. То есть, если говорить конкретно, то это определение Верховного суда от 26 июня 2018 года, номер 31 КГ-18 Дефис-3, а оно как раз и говорит, что Верховный суд не согласился с судами, поскольку у нас ранее Конституционный суд, ранее у нас Верховный суд также говорил, что вроде как эти услуги, они как бы совсем отдельно от нотариальных действий. Соответственно, встал вопрос-то в чем? Что нотариуса, так или иначе, понятно, что не могут существовать на один только вот этот сбор пошлины, да, потому что если тебе там за договор будут платить там 500 рублей, то, ну, понятно, что нотариальная контора просто элементарно не сможет там обеспечить бумагой себя, принтером, компьютером и так далее. С другой стороны, есть граждане, у которых, ну, как бы, денег совсем немного, и выкатывать им счет за технические всякие консультативные работы со стороны нотариуса, тоже как-то будет неправильно. Да? То есть, когда у человека нет денег, ну в данном случае там непонятно, сколько там, у гражданина было денег, как бы эту историю умолчать. Но вопрос заключается именно в том, что, с одной стороны, нотариусу одних только официальных сборов недостаточно. С другой стороны, люди хотят получать какой-то сервис недорого. Да, то есть, вот эти вот нотариальные действия, которые совершает нотариус, есть желание получать недорого. И, ну, как-то надо искать середину. С одной стороны, нотариусам, видимо, техническую работу не очень большую, потому что у меня тоже был случай, когда, допустим, клиент заплатил за техническую работу порядка 100 тысяч. Ну, как бы, Деваться некуда было, но согласитесь, что как бы, эта сумма уже приличная. И тут не об 11 тысячах рублей идет речь, как вот в данном деле. Там было целых 90. Поэтому как бы, ситуация, на мой взгляд, она должна быть как-то отрегулирована. И отрегулирована, я думаю, с учетом того, что в каждом регионе как бы, свои вещи. да, Если там для Санкт-Петербурга, Москвы... 5000 рублей там, за какие-то вопросы нотариальные, это в принципе нормально, то где-то, где доходы совершенно иные, они, полагаю, будут слишком большими. Эти 5000 рублей для того, чтобы оформить какой-то нотариальный документ. Поэтому, ну вот, на мой взгляд, Верховный суд породил только больше вопросов. Сейчас думаю, что будут э, бунты людей в нотариальных конторах э, из серии, а вот у вас тариф полторы тысячи рублей, а вы мне тут на 20 наприписывали И понеслось, да, то есть будут припинания какие-то у нотариусов, но решить это можно только одним способом, да, либо рынок, ну, как бы рынок вот, нотариальный, я имею в виду, должен договориться и как-то это регулировать. Либо должны быть, опять же таки, тарифы по всем регионам. Возможно, там регион должен утверждать тарифы за техническую работу. Но ставить нотариусов на грани вымирания из-за того, что они не могут просто обеспечить себя бумагой, принтерами, ну и, там расходниками, да, там, там же куча эти бланки, наклейки. Все это надо где-то закупать. Вот. С другой стороны, вот. Получается, что люди могут такое протестное движение сейчас организовать, вооружившись с этим определением Верховного Суда 26 июня. Ну, посмотрим, к чему это приведет. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.